Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на третьем уроке тренинга по партнерским продажам. Сегодня у нас технический урок, сегодня мы из наших партнерских ссылок, которые вы получить должны были к этому уроку, будем делать красивые ссылочки. Я расскажу вам для чего это делается и покажу как Лучше всего, по моему мнению, это сделать. Итак, наши партнерские ссылки. Вот Я в текстовый документ специально скопировал партнерские ссылки на товары, которые мы получили с биржи Glopart, с биржи JustClick и с, с биржи Spepart. Обратите внимание на вид этих ссылок. Почему их нужно сократить? Во-первых, работает человеческий фактор. То есть, если вы вот такого плана ссылку, особенно с JustClick, разместите вместе со своим рекламным сообщением и отправить это сообщение какому-то своему знакомому, а поверьте, что большинства людей не возникнет желания кликать вот на такую страшную длинную ссылку. Плюс сейчас люди все уже продвинутые, скажем так, и они понимают, что как только им предлагают какую-то реферальную ссылку, это либо вас вовлекают в какой-то проект, либо вас однозначно будут предлагать что-то купить. И уже то, что написано в тексте сообщения, уже не читается и не воспринимается совсем. То есть Вот такая страшная ссылка, она нивелирует текст вашего даже гениального рекламного сообщения. Поэтому ее нужно облагородить. И второе. Почему эту ссылку необходимо видоизменять? Если вы. То есть ссылку, которая ведет не на главную страницу, а на какие-то второстепенные странички, либо такие вот партнерские ссылки будете размещать в своих сообщениях, то большинство сервисов, например, почтовые сервисы. Почтовые сервисы вообще не любят, когда в теле письма много ссылок. И очень не любят, когда ссылка ведет не на главную страницу. То есть, вот, например, вот главная страница сайта Глопард, такая ссылка будет восприниматься лучше, чем вот такого плана страшная ссылка. Поэтому многие сервисы почтовые будут просто-напросто ваши письма посылать спам. Ваши потенциальные клиенты не получат от вас сообщения. Опять же, большинство социальных сетей не будут пропускать вот ссылки такого плана. Почему? Вот я, например, помню Времена, когда ссылки с лопарта можно было спокойно кидать в сообщениях в Одноклассниках, и они доходили. Сейчас такое даже трудно себе представить. Почему? Дело в том, что когда вот это раскидывание ссылок с Глопарта массовое такое явление, то очень много людей в социальных сетях начали нажимать на кнопочку «Спам», когда получают такое сообщение. И все ссылки на сайт Глопарт и на все его другие странички социальные сети автоматически отправляют спам и на такой сайт сообщения в социальных сетях уже размещать нельзя. Только поэтому наша задача каким-то образом эту ссылочку преобразить, то есть трансформировать ее в другой вид. Я уверен, что вы смотрели какие-то еще курсы по партнерским программам или другие курсы по инфобизнесу. И большинство людей в этих курсах предлагают очень простой, по их мнению, способ. Это через сервисы сокращения ссылок. То есть, если вы в поисковой строке Яндекса наберете сокращение ссылок, вам появится очень много сайтов, которые это сделают. Но мне, например, очень нравится сервис гугловский. Вот он, он. Работают все эти сервисы очень просто. Гугловский мне нравится тем, что он ведет статистику по переходам, по щелчкам по вашей ссылке. То есть тоже достаточно удобно. Хороший сервис у контакта. Сокращатель ссылок. Для того, чтобы сократить эту ссылочку с помощью сервиса, вы берете вашу ссылку, вставляете ее в поле и нажимаете сократить. Вот появляется короткий вариант Вашей ссылки, вы его просто копируете и смотрите, у меня получаются как бы две ссылки, ведущие на одну и ту же страничку. То есть вы можете использовать вот эту вот ссылку, можете использовать вот эту, все равно они ведут на один и тот же ресурс. Значит, почему я вам не рекомендую использовать вот этот вот простой способ через сервисы сокращения? Но опять же, если вы внимательно слушали то, что я говорил до этого момента, вы уже сами можете сделать вывод. Первая причина. Ну, во-первых, люди сейчас уже далеко не дураки, и как только они видят ссылку в сокращенном варианте через какой-то сервис, они все близкие по написанию то люди опять же понимают что за этим что то стоит то есть какая то рефералка какая то партнерка и так далее и тоже уже с не очень большой охотой на нее щелкают опять же смотрите ссылка ведет не на главную страницу то есть не на страницу google GL, а вот на вот эту вот страничку то есть тоже опять же для тех же самых сервисов рассылки это не есть хорошо но и более такое жесткое Правило, которое не позволит в большинстве случаев использовать эти сервисы сокращения. Потому что, поверьте, вот идея пользоваться этим сервисом пришла не одному вам. Потому что очень многие им пользуются. И вот такие ссылки в сокращенном варианте, опять же, раскидывают в тех же самых социальных сетях. И происходит что? Происходит то же самое. Люди начинают нажимать на спам. И уже сам сайт сервиса сокращения попадает в серые списки. И социальные сети все ссылки с этого сайта точно так же банят и не пропускают. Вот только по этим причинам я вам все-таки не рекомендую использовать сервисы сокращения ссылок. Итак, как работают сокращатели ссылок? Что они делают? Вот, кстати, сокращатель Google перестал работать с ссылками Галапарта. Вот эти вот сейчас две ссылки, они ведут на один, на один и тот же сайт. То есть я... Попадаю на один и тот же сайт. То есть вроде бы ввожу совершенно другой адрес, а попадаю все равно на сайт денежный бустер. Вот это называется перенаправлением или грамотно называется редирект. Каждый сервис сокращения ссылок делает редирект. То есть он перенаправляет вас на тот сайт, который указан в редиректе. Причем сервисы сокращателей делают это перенаправление для вас бесплатно. Но если вы знаете, что такое редирект, вы можете сделать редирект самостоятельно. Вот это вот перенаправление вы можете сделать самостоятельно. Опять же, вот во многих курсах, которые связаны с партнерскими продажами, показывают, как сделать редирект. Для этого вам необходимо доменное имя, это еще один Технический термин, который я сейчас ввожу. Что такое доменное имя? Это имя вашего сайта. Ну, например, вот такое. Glopart это и есть доменное имя. Есть специальные сервисы, которые позволяют вам купить свое доменное имя. Вы можете его придумать. Я вам покажу, как это делать. И купить свое доменное имя. Стоит это недорого, ну, порядка 100 рублей в год. То есть не такие уж большие, мягко говоря, деньги. Но, если вы владелец домена, вы можете его использовать для перенаправление, то есть для редиректа. То есть на самом этом домене, на самом этом сайте ничего у вас не хранится, он просто используется как трамплин для перепрыжки. Вот. Но в большинстве курсов, где рассказывается, как делать редирект через ваш домен, обязательно говорится о том, что нужно покупать хостинг. Вот Хостинг это еще один термин технический хостинг это услуга хранения информации в интернете то есть вот каждый сайт вот например то же самое Контакт, да, вот вся вот эта информация, все, что вы видите на этом сайте, она же не в воздухе висит, она где-то должна храниться. И вот она хранится на каком-то хостинге. И вот хостинг, в отличие от покупки домен, это достаточно, ну, дорогое удовольствие, ну, в кавычках, конечно. Приходится платить там, ну, уже 100 рублей, но ну, уже каждый месяц, понимаете. И покупать хостинг только ради того, чтобы сделать редирект, ну, с моей точки зрения, это довольно жирно и не нужно. Люди, которые в теме уже с немножко сайта строительства, они, конечно, могут сказать, что если у меня есть хостинг и есть домен, я могу через один домен сделать много редиректов. Я соглашусь, но это будет не так красиво и не так просто, как в том способе, которым я вам покажу. Вот только поэтому, друзья, мы сейчас с вами будем делать редирект по способу, который мне очень нравится. Он шикарно работает, потребует от вас минимальных денежных вложений я специально его нашел вот для вас потому что я конечно делаю редирект через свой хостинг по одной причине потому что у меня там лежит и сайт мой и лежит подписные странички и много много много чего да? вот когда у вас будет все то же самое, тогда, в принципе, вам без хостинга, ну, не обойтись. Тогда вы можете уже сделать редирект, но ну, более сложным, с моей точки зрения, путем, но когда вы за плечами будете иметь несколько подписных страниц и сайтов, то есть для вас это будет такой тфу Сейчас, на первом этапе, когда у нас нет, как бы, ничего, мы редирект делаем по очень простому способу и с минимальными денежными затратами. На этом первую часть нашего урока я заканчиваю. Во, втором, во второй части я вам покажу технически, как это делается. Вы увидите, что это абсолютно несложно.